Всем привет! На связи Королев Роман. Во время путешествия случается много интересных вещей, но, к сожалению, не всегда получается все это снять, либо не всегда получается правильно донести эту историю до зрителя. Поэтому я решил сделать небольшие вставки, где я буду немножко пояснять, что происходит, что происходило, либо что будет происходить. Сегодня будет интересная серия. Давайте посмотрим. Выезжаем из Ботсваны. Сейчас впереди нас ждет паром. Вот здесь пункт контрольно-пропускной все мы выехали сейчас поедем на паром я правда не знаю сколько паром стоит у меня денег мало осталось опять что-нибудь придется придумывать как обычно специальный резервуар с антисептиком такой же был на въезде в Боцвану. но там было темно не получилось снять а на выезде вот сейчас посмотрите и также люди проходят по луже и также моют обувь на въезде в Ботсвану. Все колеса помыли. Можно ехать в зомби. А вот строится мост, я думаю, что через годик-другой уже паром нафиг не нужен будет, и можно будет спокойно по мосту ездить из Ботсваны в Замбию. Прикол в том, что вот здесь вот соединяются две реки, слева Чобы, справа Замбези, все это получается одна река Замбези, Вот там остров, он принадлежит Намибии, вот это Замбия. А вон та земля – это уже Зимбабве. То есть, получается, в этой точке соединяются четыре страны и река Замбези. Ну что, ехали в Замбию. А, граница, блин, вот одна из, из таких вот границ, которые, знаете, такие тупые. А, сука, я, наверное, пять или шесть разных окошек собрал паспорт штамп виза в паспорт самое простое это как бы я даже не считаю все заморочки всегда с тачкой карбон такс ну типа выбросы в одно здание надо идти в платные дороги в другое здание надо идти с другой стороны надо заплатить за въезд машины в ну типа энд въезд в замбию третье получить разрешение короче блин такой геморрой реально а, еще потом в конце они, короче, говорят, вам нужна страховка, идите там еще 20 баксов платить. А, ну, страховки я обычно не покупаю, потому что это всегда разводилово для всех. Я их стараюсь не покупать. Если только они не обязательно. Если вот их требуют на выезде, если говорят, мы тебя не выпустим за территорию, пока ты не купишь страховку, тогда я покупаю. А если просто говорят, чувак, у тебя будут там менты тормозить, у тебя будут большие проблемы, это все фигня. Ливингстон это маленький городок на границе Замбии и Зимбабве. Там же находится знаменитый водопад Виктория. Но сейчас речь не о нем, а об отеле, который находится там рядом. Отель Авани. Известен этот отель тем, что прямо сидя на террасе можно смотреть на водопад Виктория. А также то, что там водится огромное количество диких животных. И можно совершить пешее сафари, даже никуда не уезжая. Вот жираф. Вот еще один кустах. Никогда не был так близко к жирафам. Отель очень дорогой. Самый дешевый номер стоит порядка где-то тысячи долларов. Я никогда не жил в таких отелях дорогих. Самое максимальное, наверное, я жил баксов 400, стоило за ночь. В аэропорт Ливингстона прилетало два моих друга, с которым мне предстояло проехать следующие 4000 километров. Паша и Серега. Серегу вы могли видеть в предыдущих сериях по Африке. Он был практически с самого начала, он проехал со мной и с Мишей от Барселоны до Дакара. А вот Паша поехал в Африку в первый раз. Паша познакомился с парнем, предлагает уже оформить ему визу, сделать приглашение в Россию. Хороший уикенд провести. Паш, ты как добропорядочный турист должен будешь у него что-то купить потом в конце. Блин, серьезно? <laughs> я <laughs> не знал вот <laughs> это в трупости. Спасибо большое, что не начал о чем <laughs> думал, Ты думал, что думал, ты думал, думал он труп, ты что он друг твою, что ли? <laughs> <laughs> да. <давнишние. laughs> я думаю что он просто хочет... Как ты? Что ты имел? Это Джозеф мой. Джозеф мой. Джозеф? Да. Я тоже покажу вам что-то, что я сделаю. Нет, нет, нет. Как бы это то самое. <laughs> Ждали. Интересный момент в том, что водопад Виктория находится прямо на границе Зимбабве и Замбии. Но вообще, это название сложное, они называют их проще. Зим и Зам. Вот мы выходим на водопад на мост между Замбией и Зимбабве. Я еще не вышел, но уже весь мокрый. А сейчас выйду. Воо, вообще ничего не понятно. Просто стоп воды. Но страны совершенно разные. И в этих странах совершенно разное количество туристов. Замбия более развита в плане туризма и там с этим все в порядке но Зимбабве зато более бедная и туристов там гораздо меньше что сказывается на ценообразовании например полет на вертолете над водопадом Виктория в Замбии стоит 350 долларов а в Зимбабве 180 плюс мы еще небольшую скидку у них попросили потому что у нас было трое ну собственно для этого мы и пошли в Зимбабве причем пошли пешком, а не на машине, чтобы не тратить наше время и силы на перетаскивание машины через границу. Благо идти совсем рядышком. Today it's my first flight, Okay, so, yes. first flight. Sounds good. So, <laughs> and we also can try it first flight with you it's, guys. It's also <laughs> a first flight for him and for me. So, Everybody all of us. can try it, yeah? yeah so to Today. today. <laughs> <laughs> okay, guys, um, welcome to Chikopokopo Helicopters. What's what's, what's what's his name? Chikopokopo. Вот наш uh, план полета. Uh, наш маршрут выделен красным. Мы летим только к водопаду. Облетаем вокруг водопада и возвращаемся обратно. Забегая вперед, скажу, что понять водопад Виктория без полета над ним на вертолете очень сложно. Если с Ниагарским водопадом или Сугуасу все в принципе понятно, вода льется, то с водопадом Виктория все несколько иначе, потому что он очень широкий, но в то же самое время та расщельна, куда она падает, очень близко находится к смотровой площадке, и ты просто находишься в облаке воды. Поэтому лично я рекомендую всем полет на вертолете над водопадом Виктория, это реально очень круто. И уже после вертолетной экскурсии мы вернулись обратно в Замбию. Хоть водопады находятся на границе двух стран, но обзорная площадка находится в Замбии. И вход на обзорную площадку, соответственно, также со стороны Замбии. даже глаза не yeah. буду закрывать здесь, ну каждый понимает, ну что ж. Ну и 160 долларов, да? Ну, ну 160 долларов, это, конечно, стерстепенно, потому что лозунг нашего путешествия «деньги не проблема». Но вот высота просто не та, я думаю. Да. Ну да, конечно, видно, что здесь не испытаешь тех чувств, которые обычно можно испытать при Банджо. Но зато прикоснешься к реке Замбези руками. Вау, по по не головой, по по по по... Идем к водопаду Виктория. Сейчас купим себе пончо. Hello. Hi. Hi. Hi. А, купим себе пончо, чтобы не промокнуть. Потому что воды будет дофигище. Точнее, даже не купим, а их дают в аренду за 3 бакса. 3 бакса и на выходе должны его сдать. Мы устраиваем подготовку. Да, фишка в том, что надо делает два понча. Спасается. Сначала эту. Давайте. Во. я вот он Давай Я вообще правильно надел? Да, да. да. Вот Все, готов Шибатака <связь> атака? Шиба <связь> ну что, мы готовы полностью? Вооружены? замотайся полностью экипированы и готовы к борьбе со стихией идем через дождевой лес ждем пока появится водопад в поле зрения вообще самая фишка этого водопада в том что так как он очень узкий то ты стоишь на самом краю, ты стоишь прямо практически в потоках воды. И это очень крутое впечатление, это эмоции, которые невозможно передать ни одной камерой, либо ни одним рассказом или фотографией. Это просто взрыв мозга. Ты понимаешь эту мощь, просто поражаешься. Просто стоишь под дождем в тумане вообще непонятно что есть водопад просто дофига воды ширину почти километр и вот всю эту длину мы проходим вот он просто офигеть это такая мощь что не передать словами никакая камера это не передаст Для тех кто не видит вот этот дядя дэвид ливингстон он открыл водопад виктории и назвал его в честь королевы виктории съел бы на своем острове открывал бы там что-нибудь да королева виктория благодарность ему за это назвала в честь него город который здесь рядом находится в вот такой мы вот, будем и жить да вот такой вот обмен любезностями мусака ливингстон ну и после водопада мы позволили себе немного расслабиться сходили на местный шопинг и посетили местное казино мулава лава мулава лава yes. вот такая игра мулава лава это на нарды, наверное чем-то похоже да нет нарда съедает еще да Russia. Russia. первая покупка паша купил себе шлепки паш вот покупка да, нет, нет. Вот Но покупка Это первая, первая покупка, это первая Пашина покупка это в Африке Это сувенирная покупка, это уже такая она... Это а, утилитарная, а... да Тебя понимаешь, ты приедешь домой Будешь вспоминать про Замбию, Зимбабве? Вспомнишь пепельницу? А Паша приедет домой он приятно тебе Он скажет, что привез из Замбии? Он скажет Розовые шляпочки привез, я купил, давно хотел. Предлагали поменять мои носки за четыре любых вещи, за 4 души можно а сказать. сказать, я остался при них. А почему? Потому, там, да, Потому что я, я их люблю, это мое все. А я привык их дыркам. Да, да, да. Если вам понравился такой формат, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, а также в комментариях можете написать, что конкретно вам понравилось больше всего. А на этом все. С вами был Королев Роман. Пока!